Здравствуйте дорогие мои подписчики, я вернулся, скоро будут новые видео в новом формате, всем спасибо-спасибо-спасибо. Они ушли, в январе, 2021 года, за рубеж.